Всем Доброе утро! Я сейчас иду на завтрак и покажу вам, что сегодня будут давать на завтрак. В принципе, завтраки здесь как стандартные, вот, особо ничего не меняется, но все-таки завтрак, кстати, хочу сказать, что с 7 утра до 10 утра и уже с 10 утра до 10.30 наступает поздний завтрак. Я сейчас пошла в начале 10-го. Поэтому, не знаю, много чего останется или нет. Доброе утро. Вот тут вот ежедневно восточные сладости, представлены на завтрак. Тут вот всегда стоят соты с медом. То есть сейчас, видимо, уже то, что ближе к концу завтрака, видите, уже вот осталось немножечко. А так вот такая вот... Ну, штучка такая стоит я не знаю как это правильно называется и в общем на вот эти что-то прикреп... прикреплены вот тут всегда на завтрак всякая зелень то есть на, на случай если вы решите себе на завтрак салатик организовать здесь оливки тоже какие-то овощи ну то есть выбор в принципе небольшой на завтрак но достаточно будет не каждый же, в принципе, будет наедаться плотно. На завтрак вот здесь вот также представлены различные фрукты. То есть, как апельсины, груш, яблоки нескольких видов, вот, и также грейпфрут. Здесь э, нарезанные фрукты можно сделать себе салат фруктовый. Ну, там куча йогуртов различных представлено. Здесь вот апельсины нарезанные. Так, идем сюда. Здесь вот масло, потом вот можно сюда положить тоже либо йогурт, либо нутеллу, ну типа таких стаканчиков маленьких, как там тарталетки называются правильно. Здесь мед, мед, какие-то джемы различные, варенье клубничное. то есть, смотрите, тут по-моему даже может быть малина. Ну, много-много всего различного. Тут сыры, то есть всегда на завтрак несколько видов сыров, это обязательно. Здесь, кстати, тоже продолжение сыров, я, правда, не знаю, они повторяются или нет. Может быть, как бы некоторые из них одинаковые, но просто порезаны по-разному как говорится, красиво. Вот, тут различные нарезки мясные. Ну, какие-то, может быть, куриные, окроки, потом вот эта вот колбаска турецкая. Ну, вот это вот я не особо вот такую люблю. Вот это тоже так терпимо. Ну, вот эту можно есть. Ну, это я вам хочу сказать, что это как бы вам не Европа. Поэтому я на мушке я не люблю есть в Турции, не сниму вот эти вот сигареты. Вот. Да, в Европе приедешь, там вот один бекон только чего стоит. Ну, так как же это мусульманская страна, здесь, естественно, бекона не бывает. Вот. Здесь э, различные сухие завтраки. То есть, можете также себе положить различные хлопья, залить их молочком, и это на любителя. Тут получается вишня, о, абрикосы. Абрикосы, это, наверное, груши груши или яблоки вот такая это что а это персики по-моему резаные то есть как это компот здесь также на завтрак представлены некоторые соусы на случай если вдруг кто-то хочет плотно покушать масло потом плавленый сыр вот. кстати вот я не знаю вот это вот, вот этот сметана нет я в прошлый раз с блинчиками, вот в той стороне сметану брала Кстати, она там почему-то представлена как йогурт Я еле догадалась Я просто по густоте посмотрела Оказалось, что это сметана Здесь вот различные булочки, круассаны Вот здесь вот огромный выбор булочек всяких Плюшечек, ватрушечек вот. Так, сейчас посмотрим, что с этой стороны Так, а тут, наверное, ничего нет на завтрак. Смотрите, тут хлеб нарезанный, можно сделать торт. Тут тоже какая-то колбаска непонятная лежит. Сыр. Здесь я тоже не знаю, будет что-то или не будет. А, вот тут, смотрите, тут сосиски и каша-овсянка. И сосиски что-то, на мой взгляд, не очень, конечно, аппетитно выглядят. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Может, они вкусные. Здесь запеченные помидоры с сыром. Это для любителей овощей. Здесь вот всегда вот в этом молоточке на завтрак панкейки. Кстати, я здесь их ни разу не пробовала. Вот так вот вообще, я знаю, по отелям, когда их готовят, что-то не особо вкусно. А блинчики ничего, так мне нравится. Я бывает то с нутеллой беру блинчики, а то со сметаной. Кстати, здесь вот тоже булки. Булочки, плюшечки. А, вот здесь вот, смотрите, вот здесь при вас готовят либо яичницу, либо омлет, то есть он там вот в этих лоточках много-много всего, там резанные помидорки, зелень, лучок, вот, вы можете, в принципе, сказать, что вы хотите, либо омлет, либо яичницу, и, ну, что вам туда добавить, и приготовиться, вот. Так, вот это вот, что такое, я не знаю, а, это, короче, тоже, а как омлетка, такая яичница омлет получается. Вот там молочный, молочный омлет, а там, в общем, овощной омлет. Тут яйца в сваренные. Так, ну вот смотрите с этой стороны. Как я уже говорила, тут, в общем, различные йогурты представлены. Вот, видите, написано йогурты. С различными вкусами. Я так полагаю, что вот эти, наверное, будут сладкие, а вот этот вот, по-моему, а вот этот наоборот. Вот это вот, это сметана, то есть он кислый. То есть, если вы хотите поесть принчики со сметаной, вот как раз у вас будет такая возможность. Ну, здесь вот, смотрите, для любителей э, сухофруктов, то, то есть изюм есть, это... Пиники, по-моему. Вот. Курага, чернослив. Тут различные всякие печенюхи. Вот. Если кто хочет похрустеть. печенюхи, потом сухарики. Даже есть вафли. Вот. Ну, там хлебобулочные изделия, как всегда. Ничего не меняется. С раним, там с обедом и слушаем так ну я в общем-то показала вам весь ассортимент Круги. на завтрак он в принципе как таковой не меняется в основном все одинаковое но выбор не маленький как вы видите и всегда можно что-то на завтрак выбрать новенькое не повторяясь каждый день вот. но ну, а я сейчас пойду себе положу что-то на завтрак возможно сегодня я поем омлет. Вот, ну, что положу, я вам покажу обязательно. Вот такой вот я взяла себе сегодня завтрак. Попросила, чтобы мне приготовили омлет. Из всего того, что там было представлено, я попросила, чтобы мне все добавили, То есть там и грибочки, и лучок, и помидорки, и петрушечка. И там какая-то, по-моему, колбаска, что ли, нарезанная. Вот, взяла себе обязательно помидорки с огурчиками резанные. Люблю очень овощи такие вот на завтрак вот как всегда стандартный капучино потому что тоже очень люблю кофе вот именно люблю капучино ну и взяла пару кусочков бисквитного кекса с изюмом очень вкусно мне нравится и свои любимые апельсинчики вот так что буду сейчас пить я уже сказала выбор в этом ресторане на завтрак достойный особенно для времени вне сезона я конечно говорю не беру сейчас оценивать какой здесь выбор блюд представляется летом да сезон вот. но сейчас для не сезона я считаю что выбор отличный вот ну, а я буду кушать. Я с вами не прощаюсь. Если вам понравилось мое видео и оказалось для вас полезным, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. И до встречи в следующем видео.